Привет, любители психотерапии! Добро пожаловать обратно на наш канал. У тебя есть влюбленность? Может быть, ты просто не можешь перестать думать о том, нравишься ли ты им так же сильно, как они тебе. Вы замечаете, что они время от времени смотрят на вас. Ты даже поймал их на том, что они улыбаются тебе. Но что это дружеская улыбка или что-то большее? Что же, вот несколько признаков, что ты кому-то нравишься. Если вы заметили более трех из этих признаков, возможно, вы им просто очень нравитесь. Во-первых, их брови внезапно приподнимаются при взгляде на вас. В следующий раз, когда вы подойдете к своей пассии, обратите внимание на их брови. Неужели они внезапно поднимаются в удивлении? Известный как вспышка бровей среди многих психологов и экспертов по языку тела, это поднятие бровей часто выражает мало того, что они могут захотеть подойти к вам, но это также может быть признаком привлекательности. В освобождении гормона дофамина, вероятно, он ответственен за это часто непроизвольное движение. По данным Healthline, когда вы начинаете ассоциировать определенную деятельность с удовольствием, простого предвкушения может быть достаточно, чтобы повысить уровень дофамина. Это может быть определенная еда, секс, шопинг или просто что-нибудь еще, что вам нравится. Во-вторых, они много улыбаются рядом с тобой и постараются заставить тебя улыбнуться. Вы замечаете, что ваша пассия часто улыбается вокруг вас? Когда люди находятся рядом с тем, кто им нравится, они, скорее всего, получат волну счастья и волнения, и будьте более склонны часто улыбаться в их присутствии. Искренняя улыбка вокруг вас – это знак, по крайней мере, чтобы им нравилось ваше общество. Но если они также пытаются заставить вас улыбнуться или рассмеяться, ты, наверное, нравишься им еще больше. Кто не хочет, чтобы его возлюбленная чувствовала себя счастливой? Номер три. Они тонко касаются вас. Еще один признак привлекательности – это когда кто-то часто неуловимо трогает вас. Это может быть легкое продолжительное похлопывание по плечу, когда они проходят мимо или толкают под руку во время шутки. Если они делают это часто и респектабельно, вполне вероятно, что они влюблены в тебя. Дополнительный трюк состоит в том, чтобы увидеть, являются ли они только слегка прикасаясь к тебе. Если это просто обычная вещь, которую они делают с новыми друзьями или знакомыми, это может быть просто дружелюбно. А брови тоже мигают? В-четвертых, они часто склоняются к вам. Сядьте рядом с вами и устраните барьеры между вами. Вы на вечеринке и замечаете кого-то, в частности, продолжают склоняться к вам. Они также предпочитают сидеть рядом с вами при любой возможности. Если кто-то устраняет какие-либо барьеры между вами обоими, и они часто склоняются к вам в разговоре, это хороший показатель того, что вы им нравитесь. Обратите пристальное внимание на направление, в котором обращено их тело. Обращены ли их плечи к вам больше, чем к другим? Они решили повернуть голову в вашу сторону и улыбаться, когда кто-то говорит смешную шутку? Это явный признак того, что они восхищаются вами. И номер пять. Они спрашивают о тебе и хочу узнать о тебе побольше. Если тебе кто-то нравится, разве ты не хотел бы узнать о них побольше? Вы бы хотели больше разговаривать с ними и задавать вопросы о том, кто они такие. И познакомьтесь с ними поближе, если только ты действительно не стесняешься. Но в целом, если вы сможете пройти мимо этого первоначального введения и поговори несколько раз со своей пассией, вы, вероятно, захотите, чтобы лучше узнать их на личном уровне. Спрашивает ли ваша пассия о том, что происходит в вашей жизни? Замечают ли они, когда тебе грустно или ведет себя необычно? Спрашивают ли они о ваших интересах? Как ты себя чувствуешь, когда они тебя видят? Это явный признак того, что они заинтересованы не только в вас, но им может просто понравиться. Понравится и ты тоже. Если они тебе нравятся, иди и заставь их улыбнуться. Наклонитесь к ним и познакомьтесь с ними поближе за милым свиданием за ужином. Итак, кому ты нравишься? Они тебе нравятся в ответ? Ты пригласишь их на свидание? Не стесняйтесь сообщать нам об этом в разделе комментариев ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если вы это сделали, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится». И поделитесь им с другом или кем-то, кто мог бы им воспользоваться. Подпишитесь и нажмите на значок уведомления для получения большего количества контента, подобного этому. Как всегда, суперспасибо, что посмотрели и увидимся в следующий раз.